Дорогие друзья, сегодня снимаем видео о том, как оптимизировать ваши видеоролики для того, чтобы они оказывались в топе. Ну, то есть, вот видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть роликов. Желательно, чтобы ваш был одним из этих шести видео, потому что необычно людям лень прокручивать дальше, дальше и искать подходящее видео. И те, которые видео находятся первыми, они, конечно же, выигрывают в количестве просмотров. Что нам для этого нужно? Вот я подготовила два видео. Первый – «Самолет, металлический конструктор». 18 февраля 2017 года было выпущено это видео. И у него 127 просмотров. Как видим, это не так уж и много. И вот еще тоже про самолеты видео. Тоже в 2017 году снят фильм. И здесь 2105 просмотров. Так чем же отличаются эти два видео? Каким образом один набирает 2000 просмотров, а другой набирает 127 просмотров? Давайте познакомимся с вами с таким расширением браузера Google Chrome, которое называется «Вид IQ», которое позволит нам таким образом оптимизировать наши ролики, чтобы поисковые роботы очень легко понимали, что да, это то самое видео, которое нужно предлагать в первую очередь. Итак, расширение «Вид IQ». Каким образом оно устанавливается? Если у вас браузер не Google Chrome, то установите Google Chrome, потому что это расширение именно для этого браузера. Итак, настройка и управление ну, нужно войти сюда, во вкладочку. И дополнительные инструменты, а именно расширение. Нажимаем расширение и проходим вниз еще расширение. Давим сюда. У нас открывается магазин расширений Google Chrome. Но это не значит, что здесь что-то платное. Есть и бесплатные предложения. Мы будем искать бесплатное предложение, которое называется вид IQ. Вот, vidIQ. Нажимаем. И у нас есть два предложения. Первое – VidIQ Vision for YouTube и For Chrome. Нам нужно для YouTube. И у кого будет кнопочка «Установить», значит, оно у вас не открыто, это приложение. Вы устанавливаете это приложение, и оно появляется у вас в расширениях, то есть вот в этой строке здесь у вас появится вид IQ. А я просто вернусь в свои расширения и включу это расширение. Вот оно у меня есть, я его включаю. И что же изменится у нас теперь в представлении этих видео, которые мы с вами только что рассматривали? Возвращаемся к нашему Самолету из металлического конструктора, у которого всего лишь 127 просмотров, хотя стоит оно уже почти полгода. Итак, обновим эту вкладочку. И вот открывается наш вид IQ. Это расширение, которое позволяет нам анализировать и рассматривать оптимизацию этого ролика. На что обратить внимание? Давайте обратим внимание изначально на теги канала. Вот Как видим, тут самолет, металлический конструктор и конструктор для мальчика. Всего три тега, это, конечно, маловато. Оценка SEO оптимизации этого ролика 13,5 из 100 возможных. Это очень мало. И поисковые роботы по такому узкому количеству тегов плюс названию, плюс описанию. Кстати, у нас тут с описанием вообще ничего пусто. Видите, в описании ничего нет. Как роботы смогут это видео считать оптимальным для вашего запроса «Самолет» из конструктора. Да, скорее всего, конечно, никак. Ну, где-то он будет бултыхаться, этот ролик, но не на первых местах. И теперь к нашему видео, у которого 2000 просмотров за более короткий срок, за 3 месяца. Вот. И отличие Давайте обновим эту страничку. Что нам выдает видайкю? Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Итак, видайкю нам выдает SEO-оптимизацию 47,5. Это достаточно приличная SEO-оптимизация для этого видео. И смотрите, сколько тегов. То есть, по скольким запросам Поисковые роботы смогут выдавать нам э, наши, наш этот видеоролик. Кроме того, э, здесь имеется название самолеты для начинающих. Конструктор Сесна, хобби. Э, ну, это, видимо, название сайта или это брендовое какое-то... Да это брендовая поскольку канал называется хобби остров и так описание открываем как видим у нас описание тоже достаточно обширное во-первых из чего состоит само видео, И повторяются некоторые теги, которые присутствуют у нас в названии и присутствуют в тегах видео конструкторы самолетов». Вот. Не сказать, чтобы это идеальное было описание, поскольку большинство из этих тегов здесь не прописано в описании. Вот. Если бы были прописаны эти теги в описании, то было бы гораздо... SEO было бы гораздо выше. Вот. Ну и видно, что автор работает над каналом, и у него есть еще хвостик, который в каждом видео тоже добавляется. Итак, вид На что он, эта программка, обращает внимание? Она нам Представляет количество просмотров. 113 взаимодействий с автором этого канала. Среднее время просмотра, длительность просмотра, процент вовлеченности. А также коэффициент лайков, дизлайков и взаимодействий на ютубе. А теперь подробнее. Подробнее. Как нам оптимизировать видео некое видео для того, чтобы оно показывалось у нас при помощи этой программки VidIQ. Итак, как эта программка поможет нам оптимизировать? Проходим на свой канал, мой канал. И берем какое-нибудь видео. Это несколько иная тематика, но это не имеет значения, по какой тематике вы взялись ваши видео оптимизировать. Вот смотрите, мы нажали на кнопочку информации и настройки, чтобы оптимизировать свое видео. Вот что, какие дополнительные возможности дает нам VidaIQ. Вот. Вид.айкю открывает свое окошечко с чек-листом. На что нам нужно обратить внимание, чтобы оптимизировать видео? По крайней мере, у вас должна быть одна подсказка. По крайней мере, одна конечная заставка. Наличие субтитров в видео. Наличие монетизации. Добавлено ли видео в плейлист. Твитнул ли кто-то ваше видео, поделился ли кто-то на фейсбук с проставлением не менее одного лайка и ответили ли вы на последний комментарий. И вот там, где у вас красными крестиками, вам предлагается восполнить эти пробелы для того, чтобы ваша оценка SEO подросла. Теперь вот наши прописанные теги, откуда берутся эти теги. Теги берутся у нас вот из инспектора ключевых слов. Например, вы можете проверить тег «Имбирь». Нажимаете «Ключевые слова» «Имбирь». «Искать». И «Видайкю» начинает выбирать нам информацию по этому тегу. Вот «Видайкю» оценивает нам ключевое слово. «Поисковый объем 9», «Конкуренция 39». Это говорит о том, что поисковый объем не очень большой, но он все равно имеется. И здесь достаточно высокая конкуренция 39. Наша задача выбрать такие теги, которые имеют большой поисковый объем и маленькую конкуренцию. Вот. Также вам выдаются связанные ключевые слова с имберем. Корень имбиря, имбирный чай, имбирь с лимоном. И вы просто нажав на плюсики, добавляете эти теги к вам в описание тегов. Теперь, опускаясь вниз, мы можем посмотреть, какой из тегов более всего у нас набирает популярность. Вот имбирь для похудения, набирающий популярность. То есть можем нажать на плюсик и добавить его в наши теги. Маринованный имбирь также набирает популярность. Имбирь – полезные свойства. Имбирь – лимон и мед. И нажимая на галочки, вы все эти теги можете прописать себе в окошечко для тегов. Интересно, в протяжении времени с 2000 года посмотрите по 2017 год, Кембериум возрастает на Ютубе. В 2007 в 2009 году 11, и вот в 2017 году 96. Вот пик. Это за все время. Вы можете посмотреть за последние 30 дней вот 29 июня или за последний год, чтобы посмотреть сезонное распределение. Ну вот в апреле с января по апрель, то есть зима-весна, у нас самые напряженные дни, когда интерес к амберю возрастает. Ну может быть это связано с простудными заболеваниями какими-то. И ваш ролик, который вы выпустите именно в это время он будет достаточно актуален для зрителей. Итак, закрываем и посмотрим, что у нас получилось. Вот имбирь полезные свойства, имбирь для похудения, маринованный имбирь. Эти теги у нас оказались все здесь. Но также нам Рекомендовано, посмотрите, осталось минус 41 символ. Это многовато. Я уберу лишние теги для того, чтобы вернуть в положительную вот, вот, вот эту разницу. Иначе при сохранении информации у вас здесь будет предупреждающая такая надпись, что ваши теги слишком длинные. Вот. Так что проверяйте по вашему чек-листу, чем больше у вас тут зеленых галочек, чем больше у вас тут тегов, тегов именно, которые будут работать на ютубе, вот, тем лучше для оптимизации вашего видео при помощи расширения вид IT. Сохраним изменения, если мы тут что-либо внесли. И теперь посмотрим, ответили ли вы на последний комментарий, почему у нас висит здесь эта надпись. То есть на комментарии нам напоминает видайкью, что надо отвечать. То есть чем больше вы взаимодействуете с вашими зрителями, тем лучше. Так, ну здесь пока нет комментариев. Вот. Видите, прописаны теги основные. Имбирь для похудения. Имбирь, мед, лимон. Здесь тоже все это имеется. И поэтому оценка SEO, конечно, тоже достаточно высокая. Ну что ж, я надеюсь, вам помогло это видео для того, чтобы освоить прием, как использовать теги при помощи расширения вид IQ и вывести ваше видео в топ по определенным запросам. Ну давайте попробуем ввести запрос, как заготовить имбирь например, «Заготовить имбирь». Или «Как заготовить имбирь». Угу. Ну вот видим, что наше видео, оно тоже находится на первой страничке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, на седьмом месте. То есть в топ-десятку по запросу, как заготовить имбирь, наше видео выдается на седьмом месте. Так. Ну а если мы просто введем запрос имбирь, посмотрим, на каком месте будет наш, наше видео. Далековато, да? Ну, далековато пока что. Ну, надеемся, что у этого видео есть еще потенциал. Это продвижение его на Фейсбуке, на Ютубе. Продвижение в соцсетях. Угу. Вот. Это достаточно широкий тег «Имбирь». Высокочастотный запрос. Вот. Мы же с вами будем продвигаться по более низкочастотным запросам. Медленно, но верно. Поисковый объем этого запроса 14, конкуренция 39. Самые исковые Ключевые, искомые ключевые слова. Корень имбиря, имбирный чай, имбир с лимоном. Ну что ж, дорогие друзья, если вам помогло это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И желаю вам удачи и скорого продвижения ваших видео в ТОП-10. Всем пока, до встречи!